По полям синий трактор едет к нам, У него в прицепе кто-то звуки издает. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, Кто же это, кто же? Кто же это, кто же это звуки издает?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 Oh, <laughs>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 Ч ⁇⁇ же это ржание? Лошадь держит в телеге желтого трактора. По полям, по полям белый трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то звуки издает. А ну малыш, давай, попробуй откадай. Звуки издает Я слышу, рев, чей же это лев? Это вам не курик, петух, а сел с полицей белого трактора по полям, по полям черный трактор едет к нам.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 Слышишь? Это кудахтанья. Ты слышал? Это кудахтанья. Смотри вниз, не смотри наверх. Смотри вниз, не смотри наверх. Кто же это кудахтит?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 На сегодня же не праздник. Кто же это поет? Кто же это тогда поет? Какой прекрасный голос соловей поет на крышу серого трактора.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 Я слышу вой, это вам не мяуканья. Убежим далеко. Мы больше любим слушать щебет соловья. Волк воет позади коричневого трактора. По полям, по полям. Оранжевый трактор Едет к нам У него в кабине Кто-то звуки Издает А ну малыш давай Попробуй Отгадай Кто же это Вы и смыслы. Кто же известен тем, что он разговаривает? Человек разговаривает в кабине оранжевого трактора. По полям, по полям Амина и Марья бегут к нам. В кармане что-то звуки издает. А ну малыш, давай, попробуй отгадай, что же это, что же это звуки издает? Возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку. Телефон. На самокате лейли едет к нам. В рюкзаке у нее что-то звуки издает. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай, что же это, что же это, звуки издает?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 Монетки, денежки, гремят в кармане Дауда. Он бежал себе покупать мороженое. Райан едет на Феррари к нам. У него в машине что-то звуки издает. Я <клёп realidade> Это Раян слушает уроки Амунура. По полям, по полям, Эмиль на лимузине едет к нам. У него в машине что-то звуки издает. А ну, малыш, давай. Попробуй отгадай, что же это, что же это звуки издает. Ини, записывает урок Амура.